Друзья, с вами зажигалочка. Я сегодня на Санти Лейкс э, на утренней прогулке. Вот такая отличная погода здесь. Э, очень спокойно, ветра практически нет, поют птицы. И, и э, уточки уже насладились своим завтраком и спокойно плавают по озеру или отдыхают. Некоторые спят. Э, кроме того, мы уже успели увидеть... Э, большущего сама в этом озере позволяется рыбная ловля здесь если вы покупаете лицензию и мы видели также одну классную черепашку которая плавала по воде а больше под водой, как маленький такой э, кораблик. Я абсолютно наслаждаюсь этим красивым весенним утром, потому что поют птицы, такое спокойствие, прекрасное озеро. Э, это в Санти-Лейкс, тут все озер, они все искусственные, они созданы после очищения канализационной воды.